Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок, с вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о клюкве, о этом даре, который появляется у нас осенью на наших столах, ну и который можно ну, применять как бы и в, и в лечении, и в питании. Ну давайте обо всем по порядку, чем полезна эта ягода. Ну, во-первых, клюква, значит, чем она полезна, что в ней содержится витамин С, других витаминов, и витамин П. Других витаминов у клюквы как бы нету, Но у нее есть сочетание бензойной, лимонной кислоты и вот этих витаминов. Что это дает? Значит, это сочетание дает то, что клюква, и благодаря такому сочетанию, она хорошо заживляет раны. Поэтому даже если есть язва желудка, употребляя кишель из клюквы, наш вы излечиваете эту язву. Точно так же и на организме заживают скорее ну, любые раны резаные, колотые заживают быстрее, если вы употребляете плоды клюквы. Ну и вдобавок клюква имеет как бы еще такое свойство. Отварить клюкву получается более тягучее. Соответственно, все организмы, все шлаки, ну, та же радиация выводится из нашего организма. Вот в, чем, вот в чем польза клюквы. Ну Вообще клюква, мы привыкли клюкве болотной. Кроме болотной клюквы, которая у нас растет по верховым болотам, у нас со скульптурой широко распространена клюква американская. Ну, разница в чем? Что по, по химическому составу болотная клюква более богатая, но зато по урожайности эта клюква американская более урожайная. Потому что если урожайность такой нашей клюквы где-то 300-500 грамм с метра квадратного, то, болот, то болотной клюквы то американская клюква дает 2,5 килограмма с метра квадратного. Например, сорт Стивенс. Это американский сорт. И вдобавок у каждой из этих клюкв есть свои недостатки, есть, есть свои преимущества. Ну, давайте обо всем, обо всем по порядку. Значит, поняли, что значит, употребление клюквы способствует очищению желчных путей, улучшается работа, работа почек. И рано заживляющее свойство. Вот. И ну, очищаем организм, соответственно. Ну, клюква помогает. Также есть легкое такое действие при утомляемости. Если вы утомляемы, очень полезно пить клюквенный, будь то клюквенный морсик, будь то клюквенный кисель, будь то ну, любые другие напитки пить с клюквой. Вы можете также клюкву добавлять при выпечке. При выпечке добавлять клюкву в пироги. Вот. И, соответственно, значит, что клюкву могут добавлять при капусты. А почему при капусты? Если вы замечали, значит, клюква из-за тех, что имеет бензойную и лимонную кислоту, она никогда не плесневает. Она никогда не плеснет, то есть плесневая клюк вы никогда не увидите. Ягоды могут быть вялые, сморщенные, ну, но они никогда не гнилые. Вот знаете об этом. Ну, соответственно, ягоды наиболее богаты витаминами и всем, если они собраны в осеннюю пору. Ну, точно так же. Клюкву можно собирать и весной, потому что на болотах она перезимовывает. Ну, просто ягоды становятся более, более нежными и витамины у них содержится гораздо, гораздо меньше, чем при осеннем осенне, осенне, осенне, осенне сборе. Ну, а так... Капусту она добавляется тоже. Я чуть-чуть раскачу, но вернусь назад. Почему капусту добавляют клюкву? Потому что она тормозит действие микроорганизмов, то есть которые начинают брожение, вызывают капусты. За счет добавки клюквы капуста получается более хрустящая, и она как бы ну, становится мягкой. Потому что клюква тормозит эти процессы, брожение тормозит, и, соответственно, капуста получается более аппетитная и дольше хранится. Что вот эту ягоду? Если вы захотите врать на своем участке, неважно, американскую или болотную клюкву, значит, знать тут несколько нюансов. Нюансы такие, что это светолюбивое растение, то есть, хороший урожай клюква будет давать только на открытых солнечных местах. В тени она урожая не даст, это раз. Далее, многие по ошибке считают, что раз клюква растет на болотах, значит, она должна расти в низинах. А вот в низинах, то как раз клюква не очень любит расти, потому что заморозки в низинах ее повреждают во время цвечения, и урожая вы можете не дождаться. Ну, ее можно, конечно, высаживать в низинах, но надо высаживать на грибнях. Самое главное для клюквы на садовом участке создать то, чтобы почва была кислая по составу и имела хорошую водо- и воздухопроницаемость, то есть любую почву обычно нашу э, огородную почву, мы должны добавить верховой торф, вот, и должны добавить гравий. Нет у гравия самый мелкий керамзит. То есть сделать такую почву, чтобы наша почва была так, чтобы полил, и вода сразу же ушла. В вот таких условиях наша клюква будет прекрасно развиваться. Но ну, не забывайте, что летнюю пору клюква может испытывать недостаток влаги. Корневая система ее мелкая, она живет за, за, за, счет, за счет микоризы, то есть э, симбионта гриб, грибков почвенных с корнями. Вот поэтому для того, чтобы эти симбионты не, на солнце не высыхали, мы нашу клюкву, э, все родочки замульч, замульчируем. Мульчируем опилками. Опилками ну, или кора, что у вас есть в наличии. Ну, обычно опилки достать легче. Засыпаем кустики опилками, значит, влага не испарается. И, соответственно, потом клюк разрастается, как клубника усами. Она растет в стороны, укорняется, и становится наша плантация более мощная. Есть, конечно, в интернете многие умники, которые предлагают выстилать дно полиселенной пленкой, меж кровиной, и высаживать клюкву. Сделать такое болотце и высаживать клюкву. Я уже на, на своем опыте убедился, что при этих технологиях клюква через 2-3 года погибает полностью и она уже не восстанавливается. Поэтому запоминайте о возвышенное место и нет застоя воды. Вот идеальное условие для выращивания клюквы. Сортаж что объяснил, американские есть продажи, вы можете купить. Ну, а теперь подойдем более, ну, то, что нам более как бы близко, используем клюквы кулинарии. Значит, клюквы кулинарии как используются? Значит, ягоды можно хранить, и она хорошо хранится. Берем литровый банк, насыпаем ягоды, заливаем водой. Заливаем обычной холодной водой. Заливаем и ставим в холодильник. В таком состоянии клюква может храниться до весны. Далее, можно клюкву приварить. Можно клюкву приварить. Привариваем клюкву. Привариваем клюкву, значит, там будет соотношение килограмм на килограмм. Приварили клюкву, добавили сахар, еще раз сахарным, сахарным сиропом приварили клюкву. И после этого в банки раскладываем. Ну, конечно, зависит от того, куда вам надо будет, для чаев, для пирогов, какие объемы, можем ложить в маленькие баночки по 200 грамм, по 500 грамм, по литру. В как вы будете использовать, в каких целей и в каких количествах. Заката, закатали эти банки с клюквой сахаром и все они будут прекрасно тоже храниться неограниченное время Ну, обычно 2, до двух лет они спокойно выдерживают и вы в любое время можете открыть такую баночку и насладиться ну, вот, э, вкусом клюквы и насытить свой организм витаминами ну и веществами которые будут точно так же удушать вашего кишечника потому что они будут действовать пагубно на вредные микроорганизмы которые там живут очень интересный такой рецепт, также клюква в сахаре. Ну это просто ягоды обваливают в сахарной пудре, валиют сахарной пудрой, высушивают и она, и она сохраняется. Ну такое лакомство есть у продажи. А американская клюква интересная, что тем, что с нее можно делать изюм. Плоды американской клюквы крупные, где-то два-два с половиной сантиметра в диаметре. Их можно порезать, они за, за счет того, что мяко такая плотноватая, они прекрасно ножом режутся на половинки. Разрезали кольцами э, на 3-4 части каждый, каждый плодик После этого обваляем сахар и высушиваем. Они э, насыщаются сахаром, за счет этого сахар как консервант. Они хорошо хранятся вот, и получается как изюм. Любые блюда, которые вы будете выпекать, можно добавлять такой изюм, и никто не догадается, что там изюма нет, а это его заменитель обыкновенная клюква. Но питательная ценность такого блюда кулинарного гораздо, гораздо повышается. Выпечка наша витаминизированная и более полезна для нашего организма. Так что советую вам употреблять, употреблять клюкву, особенно в осеннюю пору, когда нас нападают раз, разные болезни. Когда у нас появляется апатия, утомляемость, потребляйте клюкву и будьте здоровы. До свидания.